Кролик потерял сиську или нет? Или сосёт ещё? Не, не, уже попустил. Вс. Хватит. У меня молоко не вечное. Полите. Кролик втыкнул. А этому вс мало. И Джуза, да как там тебя? Ты уже скоро как кошка будешь. А еще съешь молоко до сих пор. котенка получились уши. не такие, как у нее, вот короткие, веслоухие. Ну, без породы веслоухий кот, вот такие вот маленькие ушки типа обрезанные должны быть. А у этого котенка единственного кстати вот такие уши получились говорит о том что увеличились уши за счет о еще еще еще захотел сиську пососать она рычит не дает ему как кролик любит сниматься когда только слышит что начинают говорить про него так сразу разные. чё то кролик заплакал? Слезы у кролика. А он плачет? С того, что не дали с глазки закрыл и, и слеза. Что такое? Не дали сиську пососать. Что такое? Что ты глазки закрыл? Че у тебя слезы с, с, глаз, с глазика текут? Он прямо ошкошке, жалко его стал, перестал рычать. Я так понимаю, это он засыпает уже, глаза просто именно слепаются. А сердце как у него бьется быстро. Что такое? Я же не трогал Что такое? Проснулись. Проснулся, кролик? что ты не помню. А этот все сиську сосет. Кролик своим телом греет котенка. Все-таки прохладно. Он не забывает, что надо греть. Рядышком ложится и все время греет этого котенка. Переживает за него. Семейка. Кролик и кошка. Глаза почти закрыл уже кролик. Этот глаз не плачет, а тот что-то плакал. Может это, правда, цвета, вышки, На камере. На камере GoPro goPro снимает при любых не любых приколах Надо, чтобы все позасыпали Сердце как быстро бьется у кролика, ничего себе. Втыкнули все, напились молока и втыкнули.